Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Йоги Чести. С вами снова Данил Пушкарев. Сегодня у нас очередное занятие йоги для начинающих. И мы, как обычно, начнем сначала со стома-йоги, потом сделаем несколько классических солнечных кругов, потом несколько с вариациями. И если еще останется время, и, наверное, оно будет. Мы с вами еще расслабимся. И начнем сразу же с уставной йоги. Начнем с того, что мы берем наши пальцы и вращаем ими в разные стороны. Делаем это для того, чтобы уйти вниманием в телу. Вращаем пальцами. И чувствуем. В составах, что у нас творится. Чувствуем наше тело, чувствуем все блоки. Уже сейчас отслеживаем их. Но ну, направляем наше внимание именно туда, где мы сейчас работаем. То есть в пальцах повернули все пальцы пожали их похрустели может немножечко и переходим к кисевым суставам берем нашу руку и вращаем и в одну сторону, и в другую сторону. Еще раз в одну сторону, и в другую сторону. То же самое с этой рукой. Верщаем в одну сторону, и в другую сторону. Раз в одну и в другую. Берем наши кулочки и вращаем их вместе. В одну сторону. Например, вперед. И в другую сторону. Еще раз вперед. И назад. И в противоположную сторону. Сначала в одну сторону. И в другую. Сейчас в одну. И в другую сторону. Страхиваем. Ставим их перед собой. Разводим. И опять же. Наши вместе вперед ставим их так, чтобы мы до сих пор еще видели упаковочка. Вперед и назад. При этом мы тянем макушечку наверх, копчик вниз. когда у нас все это качественно и в разные стороны. В одну сторону, и в другую сторону. Дыхали. переходим к нашим локтям. Берем опять наш энергетический выход здесь. Вот тут прикладываем его к локтю и вращаем предплечьем в одну сторону и в другую сторону еще раз в одну сторону и в другую при этом у нас ноги стоят более-менее параллельно лучше всего параллельно еще лучше если на плеч и при этом мы вытягиваем Макушечку наверх, копчик вниз. Еще раз. В одну сторону. Чувствуем при этом. В другую сторону. При этом чувствуем локтевой сустав. Не делаем это на механике. И опять подныриваем рукой. Под другой и доворачиваем его во До всех суставах руки и с этой рукой делаем то же самое, берем энергетический выход, прикладываем его и Вращаем предплечьем в одну сторону. И в другую сторону. раз в одну сторону. И в другую чувствуем, как двигается состав. Чувствуем, когда до... при этом движении даже плечевой состав двигается. И подныриваем Т рукой, докручиваем, доворачиваем. Очень великолепное упражнение, Великолепно спряхиваем, спряхиваем энергетический потенциал и переходим к плечам. Берем наши руки, ставим их перед собой и вращаем ими вперед. чтобы у нас было все это гармонично ставим их еще раз перед собой и вращаем в разные стороны чтобы они встречались посередине вращаем руками встречаются посередине и, и стоим в другую сторону останавливаемся ставим их вниз и делаем то же самое чтобы они встречались снизу и в другую сторону стрем это и делаем наш комплексное упражнение, ставим наши ноги немножечко пошире примерно на ширину мата параллельно вытягиваем макушечку наверх, копчик вниз и вращаем нашими плечами че вперед. Вперед, вращаем сначала много. Сейчас увеличиваем амплитуду и вращаем максимально в большому кругу. Чувствуем при этом, что оно просит, где у него и чувствуем, что оно при максимальной амплитуде просит, чтобы мы подключили родную клетку и мы даем ему эту сделать. каждое движение делаем это осознанно не на механике и чувствуем тоже боль тела она просит добавить естественное движение волны добавить бы клетки плечам еще и живот и таз и даже колени. Так у нас получается мужская и женская волна, хатха волна. Энергия вверх и вниз, вверх, вниз, и аккуратненько останавливаемся, немножечко стаищаем плечи и делаем это аккуратненько. Начинаем с плеч. Обещаем ими сначала немного, потом увеличиваем амплитуду и добавляем нашу грудную клетку. расстанавливаем, встряхиваемся, и переходим к нашим ногам, берем нашу правую ногу, оп, так он висит держим, конечно, тягиваем макульчику наверх для этого, колпочку вниз, и берем нашу правую ногу, и вращаем, одну сторону, по часовой стрелке, и в другую сторону. Сейчас по часовой и против. Разминаем наши пальцы на ногах, сначала в одну сторону, в другую сторону. И берем нашу ногу, нашу лодыжку, пока она стоит на подъеме. Мы переводим наш вес немножечко туда и рисуем пяткой восьмерочку на стене сзади, на полу в пространстве. в одну сторону семерочку и в другую сторону если сильно много нагрузки конечно можно варьировать весом тем что мы переводим нашу ось Великолепно встроя, и пробуем, как у нас с пару подъемов, все у нас великолепно. И делаем то же самое с другой ногой, прям ее и вращаем по часовой стрелке. И против часовой. Часовой строки. И против часовой строки. Берем. Изменяем наши пальцы. И опять же переносим наш, наш ось, наш вес на нашу ногу и рисуем здесь тоже восьмерочку сторону великолепно встаиваем немножечко и хобуем нашу ловишку, проверяем ее, пару раз поднимаемся. И как мы видим, все у нас хорошо надержит весь вес нашего тела. Становимся опять в исходную стойку, ноги параллельно, кошечку наверх, копчик вниз. Убираем нашу голову и опускаем ее вниз, вперед, то есть и назад. Вперед, назад, вперед и назад. Право, влево. Право, влево. Право и лево, Смотрим право, Смотрим влево. Еще раз влево. Право и лево наращаем один раз по кругу и еще раз в одну сторону и еще раз и в другую сторону тоже три раза и когда у нас голова снова спереди мы берем и перекатываем ее через Правое плечо, назад, опускаем его, переводим опять вперед, и через левое плечо назад, и снова вперед, и через правое назад, снова вперед, через левое и так рисуем нашу восьмерочку головой. Когда мы заканчиваем следующую восьмерку, мы берем и отводим голову назад и делаем эту восьмерочку в другую сторону. То есть мы отводим голову назад и через правое плечо переводим ее вперед, снова назад и через левое плечо назад, через правая, назад, через левая. И таким способом у нас получается великолепная восьмерочка. и после следующей мы останавливаемся у нас рука лежит на груди поэтому мы берем нашу грудь как будто бы за ручку и делаем пару кругов по часовой стрелке нашей груднике Сначала вперед, полностью вперед, переводим в бок и полностью назад. Переводим ее влево и вперед. Итак, вот далее. И точно так же в другую сторону. влево, назад, вправо, вперед. Великолепно, отпускаем наш рот и переходим к нашим за мы расставляем ноги немножко пошире примерно ширина мата Я уже там так? примерно ширина мата и делаем наш двойной замочек тянем немножечко наклоняемся вперед тянем его вниз и отводим таз назад, как будто кто-то нас за него тянет. Отводим его назад и отводим его вперед. Только таз у нас двигается. И назад, и вперед. Назад, и вперед. Делаем замочек. Обыкновенный, сзади, лопатки полностью сводим вместе. Тоже наклоняемся немножечко вперед и отводим таз назад. Руки немножко прикладены и отводим таз вперед. Снова отводим его назад и вперед. Назад. И вперед. Клепно. Расставляем ноги еще немножечко шире. Чуть-чуть дальше, чем мат. И вращаем нашим тазом по часовой стрелке. А все остальное у нас прямое. То есть у нас ноги прямые. У нас торс тоже прямой. Только руками придерживаемся, можно тоже энергетическими выходами каналов приложить к суставом, чтобы лучше чувствовать движение. Можно здесь, можно здесь, можно вообще на спине и чувствовать движение. Опять же, делаем это осознанно, чувствуем зажимы в суставах, чувствуем проблемные зоны. Вращаем другую сторону и проработываем наши суставы. Если у нас здесь все хорошо, тогда берем и вращаем только таз. Про часовой станки. И по часовой. Если здесь мы ощущаем, что все нормально, то поставляем ноги немножечко пошире, опускаемся немножечко, спигнем, сгибаем колени и вращаем тазом здесь. В одну сторону и в другую сторону. Здесь тоже все нормально, опускаемся еще немножечко пониже, ставим руки на бедра или на колени, и вращаем здесь тазом в одну сторону, и в другую сторону. Если это по кругу не получается, то... Можно просто вперед и назад двигать тазом вперед-назад, вперед-назад. И если тут тоже еще все нормально, вставляем ноги еще немножечко пошире, опускаемся максимально вниз и вращаем тазом. поднимаемся снова наверх и делаем нашу пробу на равновесие и на то, как у нас с ногами станут в принципе здесь в комплексе все нормально, Это уже немножечко подвинуть берем нашу ногу правую например в левую руку и уже хорошо если мы держим здесь равновесие и пытаемся с ней что-то сделать например выпрямить ее вперед или сделать какую-то другую манипуляцию любую Главное, чтобы у нас было равновесие. Можно тоже сгибать, подвигать ногой, просто быть память. Меняем руки и делаем какую-то манипуляцию. Клебно и за другой ногой то же самое. Нашу ногу в противоположную руку и выполняем ее или двигаем как-то по-другому. Меняем руки. Великий. Пьем выточку воды и приступаем к солнечным пробкам. на полтора. Пить воду очень важно. Пейте много воды. Посчитайте для своего веса сколько вашим клеточкам нужно и пейте столько воды. 40 миллилитров на 1 килограмм веса. Становимся переднюю часть мя, мата ноги ставим вместе или если есть какие-то проблемы со спиной немножечко можно их раздвинуть Становимся. подготавливаемся к первому солнечному кругу вытягиваем макушечку наверх копчик у нас тянется вниз при этом Спина прямая или ощущается прямой, чувством нашу ось, немножечко проворачиваемся вокруг этой оси. На физическом плане позвоночник. И мы вращаемся вокруг него. медленно аккуратно останавливаемся сегодня 1 сентября начало школы в россии так что надо настроиться на что-то новое ставимся на начало стараемся на Сейчас на солнечный круг. И чувствуем наше тело. И начинаем. Поднимаем руки наверх. Благодарим солнце Благодарим на наше Солнце за то, за все. И опускаем руки вниз перед собой отправляем сердечную энергию из четвертой чакры анахаты в пространство заполняем все зеленым цветом снова поднимаем руки наверх благодарим солнце еще раз тянемся к нему и опускаемся полностью вниз Благодарим землю тоже за все. И у нас правая нога уходит назад. Здесь у нас левая нога стоит по 90 градусов. Правая полностью прямая. Смотрим мы вперед. Спина у нас тоже прямая. И левая нога ходит тоже назад, упор лежа, колени, кродная клетка и вот, пускай это вниз, вытягиваемся вперед и поднимаемся наверх, классическом кругу, поднимаемся. Таз поднимаем, собаку мордой вниз. Тянем пяточки к полу. Правая нога уходит вперед. Тоже 90 градусов. Левая прямая. И левая присоединяется. Подводится вперед. Поднимаем руки наверх и опускаем руки принимаем руки наверх и с собой снова наверх немножечко назад из плечевого сустава и опускаемся полностью вниз сейчас левая нога уходит назад правая упор здесь мы можем двигать тазом опускаем колени клетку и лоб вниз вытягиваемся поднимаемся наверх и поднимаем Собак мордой вверх, вниз, то есть левая нога уходит вперед и правая руки снова наверх и опускаем вниз, был один солнечный крылок. и 1 сентября надо обязательно поднять наше сердце чтобы оно придерживалось то есть сделаем это немножечко побыстрее руки наверх и перед собой вдох руки наверх немножечко назад из плечевого сустава и снова вниз правая нога уходит назад Левая упор лежа, колени, брудная клетка, луп, тягиваемся наверх, кобра, собака морды вниз, поднимаем таз, правая нога входит вперед, левая, руки снова наверх, и опускаем руки, вдох-выдох. Руки парицевые, вдох, руки снова назад и выдох, спускаемся вниз. Вдох, левая нога уходит назад, задержка дыхания упор лежа, выдох, линия грудная клетка и вдох, кула, выдох, собака морда вниз, вдох, левая нога уходит вперед, выдох. Правая, вдох, руки наверх и выдох. Еще раз. Вдох, выдох, руки пятенцевые. Вдох, вверх, немножечко назад, выдох, вниз. Вдох, правая нога, выдох, назад. Сдержка дыхания левая. Колени, родная клетка, выдох. Вдох, коварка выдох, собака морда вниз, вдох, правая нога, выдох, левая вдох и выдох, вдох, выдох, руки перед собой, вдох, выдох, вдох, левая нога назад, задержка дыхание полежа, выдох, колени Круглая клетка и лоб. Вот. Вдох, ковра. Выдох, собака, морда вниз. Вдох, левая нога. Выдох, правая Вдох и выдох. летно пьем лоточек воды. Сердце мы разогнали. Это было немножко кардио. И как я и обещал, конечно, вариации. Ставим ноги снова в месте вперед. Центрируемся, вытягиваем макушечку наверх, копчик вниз. И поднимаем руки наверх. Тянемся к солнцу. Поднимаемся на носочки. Стоя здесь, мы тянемся наверх и нормализуем наше дыхание после быстрых солнечных кругов. При этом держим равновесие, стоя на носочках. Тянемся к солнцу. Опускаемся снова вниз на пятки И опускаемся полностью вниз Здесь мы Немножечко Остаемся И пружиним При полностью прямых ногах В тазобедренном суставе Мы на руках как бы повреждением торса. Внимание у нас именно там, где у нас какие-то болки, например, в тазобедренном суставе. Мы берем наше внимание и обращаем его именно туда. С нашим вниманием туда попадает энергия. И с выдохом мы расслабляем эти блоки. Можно немножечко подвигать тазом вправо, влево. И еще и растянуть, размять, расслабить нижнюю часть спины. Здесь ставим руки немножечко вперед и поднимаем голову вверх. Смотрим вперед, делаем спину полностью прямой. Так называемый уттонос. Вводим руки назад, максимально назад. И пытаемся вдавить их в пол. Ноги при этом прямые. Ставим руки еще раз вперед. Смотрим вперед. Ставим руки снова поближе к ногам. И отводим правую Ногу назад. Отводим левую ногу в сторону. Ставим руки справа от нее. Проворачиваем заднюю ногу. И поднимаем правую руку наверх. Плечо у нас отходит назад, таз у нас вовнутрь смотрим вверх и делаем динамику выпрямляем нашу левую ногу и сгибаем ее и делаем это три раза Опускаем руку вниз, правую, проворачиваем нашу правую ногу обратно вперед и меняем руки, когда мы активно вдавливаем правую, а то есть левой передней ногой пол У нас легче сонавесим полчик. И делаем динамику три раза. Выпрямляем, изгибаем нашу переднюю ногу, опускаем руку вниз, ставим ногу снова посередине, В спринтере смотрим вперед, правая нога полностью прямая и левую выпрямляем тоже здесь двигаем тазом и чувствуем как у нас растягивается нога что у нас творится с тазобедренным суставом управляем туда и внимание и ним ноги Снова сгибаем ногу и отводим ее назад в пол лежа. Здесь мы вращаем тазом и опускаем колени вниз. Здесь мы делаем прогиб лошади. Таким способом, что мы тянем солнечное сплетение вниз, голову, макушку наверх, а таз тоже наверх. С выдохом делаем прогиб кошки и тянем нашу спину наверх, таз мы переводим вперед. А голову тянем тоже вниз. Сейчас будем прогиб лошади. И прогиб кошки. в следующем погибе лошади опускаем колени уже у нас стоят грудную клетку и лоб вниз вытягиваем и делаем так называемый сфинкс у нас руки здесь стоят 90 градусов макушечка у нас тянется наверх а солнечное сплетение тянется вниз все остальное ослаблено Опускаем руки. Опускаем голову вниз. Протягиваем руки вперед. Поднимаем наши руки. И к этому поднимаем тоже ноги. Держим спокойно и опускаем ноги руки ставим руки под плечи и как бы подныриваем как будто у нас тут бочка и мы хотим почку прокатить по спине подныриваем под ней и делаем кога здесь поворачиваемся в одну сторону смотрим на наши пятки пытаемся увидеть их обоими глазами и делаем то же самое другое другую Чувствуем, как у нас растягивается бок. Правильно, начинаемся вперед. Пускаемся вниз. Еще раз поднимаем. Делаем классическую коло. И поднимаемся собаку мордой вниз. Здесь тянем пятки к мату. Сгибаем одно другое колено. Шагаем, как спринтеры это делают перед забегом. Шагаем, тянем пятку к полу. Здесь двигаем правую ногу вперед, отодвигаем ее в сторону, проворачиваем левую и поднимаем левую руку наверх. Таз у нас проворачивается внутрь, плечо назад. И делаем динамику Другой ногой Ногу вниз Проворачиваем левую ногу обратно вперед и меняем руки. Поднимаем правую наверх. И делаем динамику. Тоже три раза. Кто сделал больше чем три, сделайте с этой стороны столько же чтобы она не обидела и сейчас у нас нога снова посередине и мы делаем выпрямляем ее тоже здесь вращаем тазом прорабатываем наш сустав и вытягиваем ногу снова ее сгибаем и шагаем нашей левой ногой вперед. Здесь немножечко проженим. Поднимаемся наверх. Еще раз благодарим солнце. И опускаем руки вниз. Это была одна половина. Пьем готочек воды и делаем еще одну. Становимся с пледи. Тягиваем мы наверх, копчик вниз руки наверх тянемся вверх и опускаемся беремся одной рукой за другую например правой за левую и опускаемся тогда вправо тянем нашей правой рукой левую растягиваем эту поверхность. Поднимаемся снова вверх, меняем руки и опускаемся в другую сторону, тянем руку в бок. Поднимаемся наверх. опускаемся немножечко назад и опускаемся полностью вперед вниз здесь немного пружиним чувствуем тазобедренные суставы можно тоже пошагать сгибаем одно колено, другое колено Выпрямляем ноги и отводим нашу левую ногу назад. Отодвигаем нашу ногу, нашу правую ногу в бок. И проворачиваем заднюю, поднимаем нашу левую руку наверх. Опускаем ее немножечко вбок, поднимаем другую руку наверх и пытаемся сделать колечко сзади, то есть взяться в вместе. Скаем снова, поворачиваемся вперед, поворачиваем ногу, ставим ее снова посередине и меняем руки, поднимаем правую наверх, поднимаемся вверх, берем наш локоть левый. Ставим его за правое колено, делаем на мосте и проворачиваем назад. Опускаем, опускаемся снова вперед, вниз и отводим нашу правую ногу назад. Опускаем колени продную клетку и лоб вниз, вытягиваемся и делаем кобры. поднимаемся собаку молодой вниз. И наша левая нога идет вперед Точно так же Отдвигаем ее Проворачиваем правую И тянем Нашу правую руку наверх Опускаем ее вперед Поднимаем другую руку, то есть левую и делаем здесь колечко, смотрим наверх, и опускаем его, опускаемся вперед, поворачиваем правую ногу тоже вперед. Двигаем левую ногу вперед, посередине и ставим нашу левую руку наверх. Здесь мы тоже поднимаемся, берем наш локоть, ставим за колено, делаем на мосты и проворачиваемся. Ставим, спускаемся вниз, вперед и двигаем правую ногу вперед. Здесь можно немножечко прожиним, ставим руки. Максимально назад И вперед Отсюда ставим руки Снова поближе к ногам И поднимаемся наверх Я опускаю руки вниз пьем глоточек воды и устраиваем все поудобнее шаласану для расслабления для тех кто присутствовал Последние пару занятий. Вы знаете, что такое шавасана. Хотя кто не присутствовал, объясняю. Шавасана это поза на спине. Держимся на спину. Раздвигаем немножечко ноги. Передвигаем руки от тела. Руки удони развернуты у нас вверх, и так мы закрываем глаза и расслабляемся переводим наше внимание на дыхание. как мы как наше тело с каждым выдохом все более слабее Мы чувствуем, как с каждым вдохом поднимается наш живот вверх, а с каждым выдохом он опускается. Скажем выдохом, тело становится тяжелее и тяжелее, и все более ослабленное Переводим внимание вместе с ним дыхание в наши стопы. И с каждым выдохом все более расслабляем. Чувствуем, что наша стопа полностью расслаблена. Мы расслабляем наши икори чувствуем тяжесть в ногах, наши икори полностью расслаблены. расслабляем наши колени наши бедра скажем выдохом они все более ослаблены сейчас они полностью расслаблены. Мы расслабляем наши штасы до состава. Сейчас они полностью расслаблены Наши ноги полностью расслаблены, с выдохом, они становятся тяжелее, с ними наше остальное тело становится тоже тяжелее и тяжелее и более расслаблено. Сейчас все наше тело полностью расслаблю. Ну, возвращаемся в наше тело, берем его под контроль, двигаем аккуратно нашими руками, ногами, пальцами, головой, телом, приводим его движение. Возвращаемся в этот мир, в наше тело, очищаем дыхание, и садимся в удобную позу для нашей заключительной мантры Ом Рама. Выдыхаем для первого раза, поем три раза и начинаем. Om. садгуру харашин махараджаки джай большое вам спасибо большое спасибо что занимались сегодня снова с мной были на канале и чести и я желаю вам хорошей практики до следующей недели поступайте по совести и живите честью.